Многие имеют проблемы из-за простого заблуждения. А заблуждение звучит так. Я хочу спокойной жизни. Как только человек сказал, что он хочет спокойной жизни, поверьте, на него сразу небеса обращают внимание. А, ты хочешь спокойной жизни? Но ты же понимаешь, что спокойная жизнь – там корень покой, покойник. Ты хочешь таким быть? Нет, мы тебя, тебя расширили. И начинает шевелить человека самыми разными способами. А вы знаете, у мира достаточно много способов, чтобы расшевелить человека, чтобы не дать ему жить спокойно. Спокойная жизнь – глубочайшее заблуждение и глубочайшая проблема. Тот, кто хочет жить спокойно, обязательно получит проблемы. Обязательно получит от мира какие-то подсказки, э, грубо говоря, пинки – под жизни, чтобы не было уж так спокойно. Дело в том, что человек всегда должен развиваться. Для него всегда должно быть все новое. Он всегда должен входить в новые энергии, в новое состояние, исследовать себя, развивать себя. То есть каждый день он должен быть новым. Это его суть, это его божественная суть. Именно так живет Творец, именно так живет Бог. Он всегда нов. Так вот. Человек, чтобы жил классно и счастливо, должен стремиться к этому божественному состоянию. Быть все время в динамике. Все время выходить за горизонт обыденности. Все время выходить из зоны комфорта. Комфорт – это опасная вещь. Я создал для себя комфортные условия, расслабился и все, и все. И ты можешь на этом закончиться. Поэтому, друзья, будьте в динамике. Конечно, до абсурда не надо доходить, но все-таки стремиться к тому, чтобы ваш комфорт был развивающим. И если вы хотите даже отдыхать, то отдыхайте активно, интересно. Я, например, никогда не езжу куда-то второй раз. Я всегда езжу обязательно в новое пространство, потому что земля большая, как можно повторять свои поездки, нужно везде побывать. Я совершил кругосветное путешествие, побывал в более чем в 60 странах, и это процесс для меня постоянный. То есть всегда нов. Вот это есть самая лучшая гарантия, что ты будешь жить долго и счастливо.